Для его приготовления нам понадобится капуста белокочанная 300 грамм, морковь сырая 300 грамм, свекла сырая 300 грамм, любая зелень, зеленое яблоко 1 или 2, сок лимона 2 столовые ложки, желательно универсимое масло. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того что чистим овощи. Затем шинкуем капусту и хорошенько мнем ее руками, чтобы она стала мокрой, а можно понять ее и вот такой колотушкой. Свеклу трем на крупной терке, морковь тоже трем на крупной терке. Яблоко чистить не надо, а только потереть на терке. Измельчаем зелень. Все ингредиенты соединяем и перемешиваем с добавлением лимонного сока и лимонного масла.